8 заправок мало, вот будет 9 Перейду на метан Всем привет У нас Вот месяц назад открылась 8-я метановая заправка Цена на данный момент Заправка открылась Просто на бензиновой заправке Причем смотрите Бензин что-то особо люди не заправляют А на метан еще и очередь Там заправка На 4 метановых колонки и все это на метан, причем никаких перегородок между колонками нет. То есть если на Газпромовских раньше старых заправках перегородки такие бетонные были, то на метановых, на новых таких перегородок нет. Все безопасно, вот как на обычной заправке, ничем не отличается. Вот бензин, вот метан перми в течение двух лет э, вроде бы обещают что будет 25 заправок метановых пишите сколько у вас в городе заправок на данный момент как они строятся быстро медленно субсидия в этом году еще есть машина остается много но вот я понимаю что метановых заправок настроят инфраструктуры станет больше как бы заправляться Везде можно будет метаном И все плюшки уберут На этой заправке От Газпрома Карта не работает То есть карта Газпромовская только именно на Газпромовских заправках а В Перми на данный момент 4 Газпромовских заправки И 4 вот ЭКОИЛ e На них не работает карта Причем тут у нас Прямо заправки заправке стоит Установочный центр ГБО, но в но машина особая. Нет. Вот пишите в комментариях, когда вы перейдете на метан. Сколько вам заправок нужно. Допустим, я вот сам езжу на пропане, вот 8 заправок мало. Вот будет 9. Перейду на метан.